Это у ебанского блядь. В этом видео я заздоровал Гриффера, на которого жаловалось очень много игроков. Привет. Нахуй пошел бомж ебаный, блядь. что, кибанера. Ты не брюкишь? Вы. не грифер в случае. Нет, нет. Это типа эксклюзив Тони Старка. Бля. Я бью. Ты че токсик, что ли? Нет, нет, мама наругалась за двойку, что ли? Понимаю, что за сундук? Сундук там писки лежат для тебя. Это ты чё? БИЯ! Э! э! БЛЯТЬ, НАХАНЕ, ПОМОГИТЕ! РАСЁТ! А можно на него закрыть? Он растет в высоту, О? какой-то лох там на нем сидит. Это как раз ты, наверно. БЛЯТЬ, Я НАХУЁЕ СИЖУ? Э. Да ты ебись, блядь. Вы заодно? Ты откуда бы узнал нашу тайну, а? Ты! Уходи! Ой, уходи! Ты с моего дома бомб! Быстро, блядь, ушел, Бомжара недоебаная, блядь! Сука, в кусты мои зашел, а, блядь, безмамник? Пизда тебе кролик ебаный! Ты, блядь, больше не возвращайся в недонос! Э! Э, блядь, охуела мышь ебаная! Блядь, теперь я сдохну! Иди нахуй, блядь! Блядь, а теперь полтора сердечка, сука! САААААААААААААААААААААААААААА -а! Мразота ты ебаная, блять, недоносок ты конченый! Алло, ребят, что с вами? Что с нами, блядь? <с Меня какое-то чмо убило безманное! Yeah. ЧТО с нами? По я дома, блядь. Пришл что-то хуй построил, блядь, в моей хате, в моей квартирочке, бляаа. Аааа, блядь! А, блядь! Хули пугаешь, уба, блядь! Я, кстати, на спавне стою! А! Их дохуя!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 НН ебаный, блядь, чмо его ебал рот, говорю норм сервер, хуйня поеботная, издеваются надо мной тут все, а да с ебаться, никто не даёт меня насиловать снова, блядь, да ёбалий, да свой, да ну, идите вы нахуй, блядь, понятно, блядь, алло, алло, блядь, да ну ёб твою мать, блядь, ты же в ГМ1, и что ж ты в ГМ1, да ты отъебись от меня, я нахуй, в домики, иди нахуй, я в домики, ай, блядь, а вот смотри, меня интересует, как с ГМа, короче, брать эти, вещи с таками, Нашел как, как же вы меня заебали, блядь. Здорово. Я гей, блядь, чё за вопросы, чё, блядь, Я хотел, что ты гей, кстати. Ну, пап. Яйкей. Сама скин взорвался. Круто, да? Блять. Пошел ты нахуй. Здравствуй, давай выживать. Пошел нахуй. А -а -а! Не бейте, блять, свинья, я тебя выебу, блять, бить не сможешь. Блять! Убь ⁇ шься! А, блять, Меня убил ебаный дух свиньи. Мать его ебал, блядь, во все щельны. Жаль. Опа, на блоке. Ясно, понятно. Хорошо. Мы вас <с поняли. Админы ебаные маму их ёб. Пам-пам-пам. Ста-а-а-а. Классно! Забери! Отлично! Боже! Поиграть нормально, не дадут, ебаны! Так это не я, это мой друг делает. Скажи своему другу, что у него нет мамы, я ебал всю его семью, и что он нахуй жить в этом мире, блядь, не заслуживает, не доносит, ебаный. А где, блядь? Я упал. А вот он, кстати, мой друг. Ах, где? Вот где? он. Попуск ебаный, блядь. Маму его ебал, блядь! А он меня пиздит, а я не могу. Ты ещё раз хочешь банан? бану. Банана. банана. Давай банана, блядь, принеси мне. Недоносок. Скелет, помоги, у них мамы нет, помоги. Бывает Зы, ничего. Смазкина, ну, <с> да. Я знаю. Ты что наделал, блядь, Русгеймер, а, блядь? Не повезло тебе, чел. Смазкина, блядь, охуеть, злит бич. Блин, да я только хотел! Блин, блин, блин, Куда, куда? У меня мышка не работает. А, работает. Блин, блядь, блядь, ты что, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, а? Я хуй клал, что ты админ. Бля, да, да вы не слапайте меня, уебаны. Да хватит слапать. Я сейчас... А я не сдох? А я сдох. Попуски, ебаны, блядь. играть научись.